Здесь и страхи, и наваждения, разочарования в себе, в людях, либо в труде, либо в каком-то определенном человеке. Поэтому вот здесь больше выходит, да. Выходит и при этом тотальное количество такой сил прикладывает к этому, дорогие мои. Вот что происходит в данный момент с человеком, кого вы загадали. Давайте дальше. В принципе, интересно. Я бы сказала, что здесь выходит, выходит, свой путь находит, выходит от разочарования и тому подобное. Но ну, здесь старается человек, правда. Если, допустим, ваш какой-то знакомый, близкий...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 Что происходит с человеком в данное время? Фу, ну тут вообще жопонько. А по-другому прям сказать вообще нереально. Даже, даже, даже как-то как как очень, очень все плачевно, холодно, печально, безнадежно, агрессивно и, не знаю...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 Поэтому здесь именно самое-самое то, что человек уложит, что ему что-то не хватает, либо кого-то не хватает в жизни. Вот что его, в принципе, отличает от социальных, если что, вариантов. Но сейчас человек договаривается, учится, возможно, развивает свой бизнес, либо развивает сам себя. Также через кого-то, я бы сказала. То есть здесь какая то общественное знание, общественная жизнь присутствует в жизни человека. Какие-то договора, какие-то условия, какие-то устои, неустои. Да, также есть, также есть финансовые потери, но они незначительные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 этих людей у этого человека не присутствует жизнь и это ему немножечко бложит немножечко печально немножечко давит на его чувства и эмоции вот но здесь в принципе вот в этой стране все в порядке то есть его личная жизнь не особо касается э, каких-то таких значит э, каких-то изменений и вещей которые он делает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 Купите себе какой-то взамен, не знаю, ну -ну -ну -ну -ну, камешек. Вот я, я молодец, я куплю себе камешек. Либо из-за скатерть. Ну, позвольте себе, побалуйте себя немножечко.